А сейчас мы вам исполним песню, которую сочинил наш дорогой любимый клавишник Алешка. Ветеранов осталось надолго нет места связал забудьте вязание перед Вели... В атаку тылу на фронте Честь общего дела Себя не жрее Ковали в победу Так каждый был внушен Okay. Mm -hmm.